Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Няшев и вы смотрите очередной видеоответ образовательного сообщества Easy Business Community. Сегодня я хочу ответить на вопрос, который звучит следующим образом. В чем финансовая выгода нашего сообщества перед другими способами заработка в интернете? Вопрос потрясающий, вопрос очень классный, и самое главное, он действительно полезный. На сегодняшний день существует, ну... Скажем так, три основных способа заработка в интернете. Первое – это трафик. Арбитраж трафика, продажи через интернет и так далее, и так далее. Это если у вас есть интернет-магазин или вы участвуете в каких-то партнерских программах – это для вас. Если же вы полный новичок и вообще первый раз слышите «О, есть такое понятие, как арбитраж трафика», то знайте, в эту сферу. Нужно входить подготовленным. Там есть очень много нюансов, очень много сложностей. И новичку порой там сложно разобраться. Потому что ну, нужно знать очень многое, нужно очень много практиковаться. Именно практиковаться. Потому что, к сожалению, многие люди, знаете как, услышали и думают, а потом, сейчас у меня получится. Где-то что-то послушали-послушали, у них не получилось, они думают, это не работают и уходят. Я вам могу честно сказать, работают все способы заработка, если вы пробуете, и пробуете не один раз. Научить можно и зайца курить. Должно быть прежде всего желание. Трафик, арбитраж трафика, сотрудничество с партнерскими программами приносит хорошие деньги. Но на это нужно потратить время, силы, продуктивность, и тогда это действительно будет приносить вам хорошие деньги. Ну, это отдельная тема. Кстати, в нашем сообществе в ближайшее время тоже будет очень классная партнерская программа. Идем дальше. Второй самый распространенный на сегодняшний день способ заработка в интернете это всевозможные, разнообразные инвестиционные проекты. Когда-то это называлось не очень хорошим словом, связанным с Египтом. Сегодня это модно называется инвестиционный проект. У нас каждый второй сегодня инвестор. Друзья мои, меня жизнь и там помотала, поэтому скажу вам сразу. В инвестиционных проектах заработать можно, но есть свои нюансы. Первое, вы должны четко понимать, когда входить в, инвести... в инвестиционный проект. Вообще, что это такое? Давайте, наверное, с этого начнем. Итак, запомните, если вам предлагают процент от вложенных вами денег, причем процент большой и ежедневный, Знаете, это инвестиционный проект. Все инвестиционные проекты живут максимум полтора года. Максимум. Какие-то доживают до двух, но это их потолок, это их предел. Мне сейчас многие будут говорить, вот там это все долго-долго. Друзья мои, когда вы занимаетесь инвестиционными проектами, вы должны туда входить без розовых очков. Какие бы легенды вам не говорили, что у нас супер ICO, там тра-та-та, -та, вноси денег и ты будешь получать хороший процент. Ничего делать не надо. Управляющая компания или еще что-то будет выплачивать тебе каждый день процент. Знаете, вы уже попались на удочку. Конечно, там можно заработать. Безусловно. Но нужно знать точку входа нужно трезво мыслить не нужно носить розовых очков и верить в то что это теперь будет всегда это заканчивается и часто это заканчивается очень быстро и нужно уметь выходить оттуда то есть это ну это очень ответственный такой момент заработать конечно там можно по статистике в, в, в инвестиционных проектах зарабатывает где-то процентов 60 если они вовремя вошли. Если вы вошли в инвестиционный проект, который работает уже полгода, ну, знаете, ну денег вы потеряете. Вот, ну, как бы, это мой совет. Второй момент, почему я, ну, не могу вам сказать, что я не советую вам участвовать в инвестиционных проектах, да, я как бы сам участвовал, мне жалко свое время. То есть представьте себе, вы начинаете что-то делать, вы рекомендуете, вы тратите свое время, силы, создаете, ну, какую-то команду или еще что-то. Готовы ли вы выбросить из своей жизни год, чтобы потом что-то начать заново? Поверьте, деньги, которые вы там заработаете, это большая практика. Вы, ну, скажем так, вы еще больше потратите. И, как правило, из таких проектов выходят с долгами. Почему? Потому что все эти проекты живут по следующему принципу – реинвест. И когда у вас вроде много денег, вы думаете, о, -о, о, это на всю жизнь, вы начинаете верить в это, и это самая большая глупость. И, естественно, вам говорят – делай реинвест, делай еще больше реинвест, вы туда реинвестируете, а потом проект закрывается, и, естественно, свои деньги вы никогда обратно не вытащите, поэтому в таких проектов их много. Наверное, сегодня каждый, каждый третий – это подобный проект. Как их, как их отличить от хороших, качественных проектов, знайте. Кто платит, кто платит процент, то долго не живет. Кто платит большой процент каждый день, то долго не живет. Вот остерегайтесь, будьте всегда осторожны в этих проектах. Ну, это мой такой как бы совет, да? следующий способ заработка это очень многие сетевые компании сегодня действительно очень много сетевых компаний есть хорошие есть не очень я не хочу как бы знаете там сказать вот все там все плохо а мы одни самые классные ну нет я не люблю такие вещи я просто говорю факты я вообще не буду говорить что где-то хорошо где-то плохо есть факт а вы уже дальше смотрите и думайте, ну, как этой информацией пользоваться. Итак, давайте разберем, скажем так, сетевые проекты. Первое. В сетевых компаниях, вообще, если вы решили зарабатывать в сетевом бизнесе, вы должны прежде всего для себя ответить на один вопрос. Кто должен зарабатывать? Вы или компания? Ну, Вопрос, казалось бы, банально идиотский, но на самом деле многие неправильно на него отвечают. Идя в компанию, идя в какой-то проект, единственный человек, о котором вы должны думать, это о себе. Какую финансовую выгоду получу я? Потому что вы начинаете бизнес, а любой бизнес головная цель основная цель любого бизнеса это получение прибыли так вот сядьте и произведите элементарную математику сколько я заработаю в той или иной компании если потрачу столько то время столько усилий и сделаю такой-то товарооборот то есть вы должны понимать сколько вы получите компании делятся ну скажем так на несколько типов первое это компании, которые зарабатывают сами. То есть, большая часть процента уходит в саму компанию. На самом деле, большинство сетевых компаний живут по этому принципу. То есть, это большие компании и так далее, и так далее. Но если вы посчитаете, сколько процентов, а, скажем так, компания выделяет на выплату в сеть, то есть, вот самим дистрибьютором, ну, вы обалдеете, я вам честно могу сказать. То есть, когда, например, дистрибьютор строит сеть, делает товарооборот и так далее, и так далее, и, например, ну, представьте себе, вы сделали товарооборот в 100 тысяч долларов. Вот посчитайте, сколько вы заработаете, совершив подобный товарооборот. Если процент, ваш личный процент с этой суммы составит меньше 30%, ну, даже там 35%, Друзья мои, мой искренний совет, бегите из этих компаний. Что бы вам ни говорили, как бы там ни было, но вы приносите компании 75%, она вам, 65%, она вам платит гроши. Это еще с учетом идеальной созданной организации. А если вы, ну скажем так, хоть чуть-чуть имеете опыт, вы понимаете, что идеальной структуры нигде не бывает. И тут, опять же, будьте, знаете, прагматичны. Вы делаете бизнес, вы должны делать аналитику. Вы создали компании гигантский товарооборот. Но у вас проблемы, у вас, например, там не, не все стороны работают одинаково. Но товарооборот -то компании вы совершаете. Так вот, задайте себе вопрос, сколько вообще вы приносите денег компании, и сколько вы получаете, неважно, какие у вас там проблемы. Потому что по-хорошему оправдать себя можно, ну да, у меня же там работает то, пятое, десятое. Друзья мои, я вам открою очень простой секрет. Если вы продаете в компании на 100 тысяч долларов, да даже на 10 тысяч долларов, вы это научились делать. Возьмите элементарно любой товар, любой товар на Алиэкспрессе продайте его также через интернет на 5000 долларов, знаете, сколько вы получите себе лично? 5000 долларов, а здесь вы по сути дела делаете прибыль в компанию, которая делится с вами грошами. Вот из таких компаний, ну просто уходите, это очень важно. Ну и опять же, я говорил, что буду говорить только фактом, да, наше сообщество, отвечаю на вопрос, чем же мы отличаемся. 100% выплачивает только своим дистрибьюторам. Это важно, это особенность и основная отличительная э, черта всего нашего маркетинга. Почему? А потому что наше сообщество в дальнейшем и в принципе его идеология децентрализованная. То есть сообщества создают и продвигают сами участники. И, естественно, именно сами участники получают всю прибыль. 100% в сеть, как говорится. Это первая фишка. Вторая особенность. Есть очень много компаний сетевых, которые вроде бы делятся деньгами. И вроде бы люди совершают многие вещи. Но есть... Определенные требования, которые человек должен выполнить. Квалификации, оборот, какие-то проценты, кучу-кучу всего. То есть создаются определенные требования, которые человек вот 100% должен выполнить. И если какое-то требование не выполняется, то человек не получает свои деньги. Вопрос к вам, как к предпринимателям скажите мне пожалуйста я делаю бизнес да я делаю бизнес я совершил товарооборот я принес прибыль почему я должен заниматься какой-то ерундой и иногда вот эти квалификации какие-то вещи ну просто абсурдные и тут вы должны понимать что естественно на каждое вот сейчас мое слово вы мне что-то отвечаете, ну как же это требование компании, бла-бла-бла. Вы говорите не своими словами. Ваши возражения очень грамотно отработали. Вам в голову впихнули определенные слова, которые иногда, знаете, как пелена стоит. И вы думаете, это же догма, это же основное правило. Друзья мои, когда вы этот туман развеете, и посмотрите, и будете относиться к тебе, к себе прежде всего как к предпринимателю, и между вами и компанией нормальный обычный договор. Но только знаете, в чем заключается этот договор? На ваше мнение большинству компаний плевать. Они устанавливают односторонний договор и делают все возможные шаги чтобы прибыль опять же шла в компанию. Например, вы создали лидеров, у вас там работает сеть, все дела и так далее, но у вас личный видите ли оборот вы не купили на там чемодан чего-то. Вот объясните мне, как, зачем вам это нужно? Вы работаете с людьми, с лидерами и так далее, и так далее. Неужели компания, ну, не может на это обратить внимание? И очень многие люди Теряют большие деньги только из-за того, что вы не выполняете какие-то дуракские вещи. Или матрицы, да? Пока не заполнится вся матрица, вы деньги не получите. Это как? Почему? Я, извините, меня уже принес 10 тысяч долларов. Почему я не могу забрать свои 7 тысяч? Только потому, что у меня 10 мест пустые. Я принес деньги, друзья мои, будьте добры мне, заплатите то, что я хочу забрать. Мне нужно есть, пить, мне нужно кормить семью и так далее. Если к этому относиться более требовательно, то вы поймете, что очень многие компании преследуют только один, одно правило, один закон. Обогатиться должна компания. У нас работает все по-другому. Сделал. Получи прямо сейчас и выводи прямо сейчас. Никаких регалий, ничего. Это самая колоссальная особенность. Что матрица, что, я не знаю, линейка. Получил деньги? Забери их прямо сегодня же. Нету, знаете, такой момент выплаты раз в неделю, выплаты раз в месяц и так далее, и так далее. Выплаты здесь и сейчас. Прямо сразу. И это классно, потому что это очень честные отношения между сообществом и мной. Я сделал это? Сделал. Я могу забрать деньги? Да. Когда? Прям сейчас. И согласитесь, это удобно, это классно, блин, и это правильно. Идем дальше. Третий момент, друзья мои. Сегодня можно хайпануть на криптовалюте. И сегодня каждая собака называет себя мега-инвестором. Я объясню, как это работает. Человек когда-то купил биткоин по 1800 долларов. А это было вот в июле месяце. Естественно, когда биткоин стоил 20, он заработал просто тупо на его росте хорошие деньги. И он считает себя уже инвестором. Если вы покопаетесь в интернете, если вы зайдете на YouTube и так далее там реально каждый каждый говорит я помогу вам создать мега супер классный инвестиционный портфель безусловно есть хорошие классные специалисты которых нужно слушать и которые разобрали не то что разобрались которые заработали ну очень большие суммы денег когда говорит ну, скажем так, Анатолий Ильи о том, куда надо инвестировать, как это делать, ну, действительно, его приятно слушать, потому что ты прекрасно понимаешь, что человек этот сделал. Но, когда меня каждый, вот каждый третий зовет, я, давайте мне свои деньги, я вам и так далее, я задаю очень один простой вопрос. А почему я должен нести деньги тебе еще платить за это процент, если тупо я могу взять эти же деньги, зайти прям вот в, на любую биржу и купить тупо 5 монет, вот 5 или 10 монет самых первых, просто их купить, оставить у себя, и они так или иначе вырастут, друзья мои, понимаете? И я не переплачу коучеру супер-классному за это, Купите просто первые 10 монет, оставьте их у себя, забудьте о них на год, и через год вы зайдете в свои кошельки, и там будут хорошо такие, знаете, увеличенные суммы. Так вот, третий момент. Делая бизнес вместе с нами, вместе с нашим сообществом, вы будете вознаграждение получать в самой стабильный в самой сильной криптовалюте в биткоине вы зарабатываете биткоин и он еще растет понимаете ну я тут не знаю как это все объяснить это обалденно понимаете вы делаете сеть вы получаете биткоин через год биткоин стоит уже в 10 раз больше шикарно есть еще очень важный момент у нас Маркетинг гибридный, то есть там четыре в одном работают. Естественно, каждый маркетинг имеет свои сильные стороны. Допустим, давайте возьмем линию, то есть приглашение от себя лично. Во многих сетевых компаниях, причем, знаете, не только во многих сетевых компаниях, я сравнивал, ну как бы это аналитика, я сравнивал даже со многими инвестиционными компаниями. Как работает линия, линия, вообще линейный маркетинг? Чем ниже линия, тем меньше процент. То есть процент падает. У нас по-другому. У нас чем ниже линия, тем больше процент. Понимаете? Вы зарабатываете больше денег с глубины. Причем... Очень хороший процент. Это важно. Следующий маркетинг – это бинар. В бинаре во многих компаниях существует правая-левая сторона. В каких-то компаниях существует только спонсорская там, и, так далее, и так далее. Друзья мои, первое. У нас нет ограничений по бинару. Нет ограничений в глубину. То есть здесь очень большая глубина. Более того, во многих компаниях в бинаре максимум, сколько с глубины платят, максимум, это ну, от 5 до там, 10%. Это максимум. Я вам просто приведу простой пример. Допустим, вот бинар. Человек сделал оборот 2000 долларов и здесь 2000 долларов. Заработал на паре 250 долларов, что составляет чуть больше 5%. Соответственно, туда дальше идет еще, естественно, у многих ограничения. То есть тут ты приносишь больше денег, а платят тебе фиксированную э, ставку. У нас на глубине, вот, например, даже сейчас, да, 16%. Когда заполняется определенное количество людей, процент становится 14. На одном миллиарде у нас соответственно будет девять с половиной то есть у нас очень большие суммы денег можно получать из глубины бинара и самое интересное в бинаре вы зарабатываете даже если с одной стороны что-то происходит это колоссально и это классно идем дальше в общем фишек много и, действительно, наше финансовое предложение, ну, оно на сегодняшний день выделяется по многим спектрам финансового вопроса. Ну, давайте я вам расскажу такой очень простой пример. Представьте себе, что, допустим, есть я, вот моя организация, и есть параллельный мне человек, и это его организация. Могу ли я в любом другом сетевом проекте Получать вознаграждение за результат, который делает параллельный мне человек? Конечно же нет. Только не у нас. У нас маркетинг так продуман, что в матрице и в дельте возможно перемешивание результатов. И даже то, что делает ваш человек, будет отображаться на нем. Естественно, у вас возникает очень много вопросов. «Как же так? Как же так? Это же действительно круто! Мы хотим еще более подробнее?» Ну, конечно, хотите. Именно для этого у нас существует видео, специальный тренинг, на котором подробнее разбираем наш финансово выгодный, сложный иногда, но классный маркетинг. Хотите быть профессионалом? Хотите знать все тонкости маркетинга? Приходите и смотрите тренинги от наших специалистов, от наших гуру, от профи, от Владимира Шермана, от Юрия Свободы. Они рассказывают все фишки нашего маркетинга. На этом я, наверное, закончу наш видеоответ. Друзья мои, будьте профессионалами, делайте бизнес, называйте себя предпринимателями и зарабатывайте деньги. Зарабатывайте деньги в интернете. Просчитывайте, сколько вы хотите заработать.